Сейчас можно говорить, будь в потоке. А что это значит? Как это почувствовать? Это же как оргазм, пока не попробуешь, не поймешь. Так вот, есть упражнение, которое позволит вам ощутить этот поток. Называется упражнение 100 шагов. Выберите пространство, где вы можете пройти 100 шагов. И каждый шаг вы говорите, что вы видите. Ну, прилетающая птица, стоящее дерево, проплывающие облака, проезжающая машина, проходящие люди, все, что вы видите. Оно, кстати, это меняется. И что с вами? Итак, каждый шаг вы говорите, что вы видите, ну, допустим, это 10 секунд на описание, и что с вами, 10 секунд на описание. Итого каждый шаг 20 секунд, и таких шагов 100. Как только вы сбились, начинаете заново, сбились, начинаете заново. На Один подход, три попытки, еще никто не прошел эти сто шагов. Но ощущение себя, что со мной происходит в тот момент, когда в мире что-то происходит, вот этот резонанс этих откликов ваших на происходящее в мире и есть ваше потоковое состояние. Либо вы реагируете грустью, либо радостью, либо печалью, либо раздражением, либо обидой, либо надеждой. И как вот вы внутри прописываете свои состояния, так вы начинаете действовать в этом мире. Получается, что в мире что-то происходит ваше тело на это как-то реагирует вы потом это как-то оцениваете к этой оценке потом еще относитесь эмоционально и исходя из этого начинаете действовать. получается что ваши действия проходят некий фильтр на возбуждение но если это желтых сразу стимул реакции, то вот стимул подумал ну, как бы ощутил мир, потом реакция как только вы это настроите, согласно своим ну, мыслям, ощущениям, внешним стимулам, вы начнете это регулировать легко и просто. Ну, как бы это начнет друг под друга подстраиваться. Не надо специально ничего делать. Просто брать, делать без всяких каких-то заморочек специальных. Просто шаг, настройка. И так попробуйте хотя бы 10 дней. И вы ощутите, как ваше тело начнет реагировать совершенно иначе, точнее начнет реагировать адекватно на происходящее событие. Вы и успокоитесь, и энергию больше получите, и творческую мысль запустите, и расслабитесь. Живите счастливо и в удовольствие.